Когда вот ты приходишь с бизнес-планом говоришь, слушай, там, чувак, нужно денег вложить, хотим вот это, вот это, вот это. Он говорит, ты рассказываешь плюсы. Давай сначала минусы выпишем. Первый минус – тебя убили. Тот сидит вот так вот. Второй. Мама На заболевает. На минус, так это плюс. Да. Для кого как это, получается. Из, из этой серии, да, то есть тебя сбила машина, тебя посадили, там, я не знаю, госпереворот в стране. Да, то есть прописывать сначала минусов, что мы, что мы делаем в таком случае. Это очень крутое правило. по поводу юридической грамотности в плане того, что вот я лично столкнулся с чем? Но у меня, на самом деле, началось лет пять назад. Сталкивание? Сталкивание, да, именно с этим моментом. Но у меня это произошло неосознанно. То есть то, чем я занимаюсь, там дизайн там периодически, там естественно, нужны фотографии, естественно, нужны какие-то звуки, там музыка, там, знаю, там видео. там И, как правило, все раньше, и в том числе я, скачивали просто из сети интернета. И мне в какой-то момент я такой решил, но ну, мне это неудобно постоянно искать появились какие-то стоки или я их просто обнаружил, да? Я начал это скачивать, и мне просто стало удобно. То есть я так неосо... да, да, да. Я неосознанно пришел к этому. Я понимал, что я плачу деньги, и мне, мне это удобно. И потом я очень часто начал сталкиваться в клиентской истории, когда я попал на, одно из, ну, на подготовку одного из мероприятий. Причем такая крупная организация. И я смотрю, там все показывают, одна фотка скачана, вторая фотка скачана. я просто, ну, думал, мало ли, может, это какие-то референсы и так далее. Я просто задаю вопрос, а вы вообще, ну, как бы понимаете, что это кому-то принадлежит? Uh -huh. За это может что-то быть? Uh -huh. а, и у всех были огромные глаза в плане того, что, ну, да мы это в интернете скачали. Ну, это же вот я нашел и скачал. Uh -huh. Ну, правда, ну, мне понравилось то, что они оперативно все-таки до них это дошло. Буквально. То есть без задней мысли абсолютно. Да, да, они делают это без задней мысли. Нет, э, с мыслями, задними, передними 38 вопрос. Просто факт то, что они думают тогда, когда правообладатель придет и ему скажет о том, что: слушай, чувак, ты в курсе еще, что вот этот вот, вот этот вот баннер или mm -hmm. там главная страница сайта это вообще мое лицо или лицо моего там бати из этой серии. На что он предполагает, что ответить: да, я откуда знаю, я дернул в интернете. То есть и он допускает в сознании, здесь нельзя говорить там каким-то задним, передним, он четко допускает, если он так ответит человеку, который пошел с правом требования, да, то есть некой претензии, он считает, что ответив, что он скачал в интернете, он удовлетворит того человека, то есть большинство людей живут так. То есть они думают, что если я в интернете скачал общий доступ, значит все. Как бы не запрещено, значит можно пользоваться. И он глубоко убежден, что для него это будет нормально. Он не понимает юридических последствий. Он не понимает, что этот парень, там, который оказался на мероприятии, или э, человек, за, который был э, изначально направлен туда, чтобы зафиксировать нарушение авторских прав, он не понимает, что этого ответа недостаточно. И вот тогда начинается судебный процесс. А самое интересное, тогда мы начинаем юристы зарабатывать. Почему? Потому что человек на авось хотел провести мероприятие вместо того, чтобы должным образом э, купить. Да, скажем, да, да. арендовать да. авторское право, попросить, заплатить, заплатить денег и получить там письменный документ о том, что не возражают, чтобы на баннере там или где-то было использовано. Но ну, это нормальная практика для федеральных каналов. Вот эти суды, не суды, вообще какие-то претензии, а обычные фотографы, которые выкладывают свои фотографии, мне кажется, они даже не будут заморачиваться по поводу этого. Как им быть тогда? Вот я, допустим, я создаю да. контент, это же ну, вроде бы интересные темы, да, отсудить э -э свой контент, где они использовали в своих работах, а еще, может быть, и зарабатывали на нем. Ну, и, по сути, много ли можно... А сам, Самое интересное, если вот ты затронул тему фотографов, то вот у меня один из бланков, который я рекомендую, я даже его не продаю, а просто кому-то, кто заказывает свадьбу корпоратива и заказывает услуги фотографа, у меня есть этот бланк. Mm. Бланк договора, оказания услуг. Более того, в нем прописано, если оператор, допустим, обещал и не пришел на работу, то есть все, что ты потратил, аренда студии, пригласил кого-то, другим оператором за платил и так далее, все можно, так скажем, взыскать с него. Почему? Потому что он один звено не пришел, да, один человек, и сорвал всю съемку. И суд на это пойдет? Конечно. Без вот, этого естественно, ничего. абсолютно. А, это это, это, это, не это не все занято. как бы прописано. Если он один не пришел, а 19 явились, и тогда представитель этих 19 человек докажет, что из-за одного там, оператора там, или кого-то не получилось все это снять, все с него все заищут. Однозначно. Единственное, тоже опять пренебрегают, да, не фиксируют. Да, то есть вот, когда организовывать, не фиксируют проезда, не фиксирует оплаты фотографов, видеографов или кто там собрался, актеры, костюмеры и так далее, и так да, далее. Но потому что это как-то, знаешь... Конечно, и не... вот этот бланк, он у меня предусматривает ответственность фотографа. Если он, фотограф, получает 30 тысяч рублей на, за свадьбу, проработав там 2 часа, у него ответственность на 2,5-3 миллиона. Почему? Потому что если ты накосячил, у тебя слетели куда-то там фотографии, и ты не смог предоставить это. Это э, и моралка в том числе, да, и у людей один раз в жизни. Это, представляешь, они полетели на Мальдивы отметить свадьбу, к примеру. Вот их все перелеты и все. А у девочек как? А у них уже в сознании главное, чтобы пофотографироваться, и осталось это в памяти. Это, представляешь, И, фотограф, и у него, причем самое интересное, вот смотри, э, мы не говорим о корысти. Мы все допускаем, что ни один фотограф, напрямую, зная, что в договоре прописаны штрафные санкции в 2,5-3 миллиона, напрямую осознанно не уничтожит да? видео-фотоматериал. Мы же это согласны, да? Но когда эта ответственность прописана, он будет более бдительный. Если он в обычной жизни свою э, карточку или флешку да, кладет себе там на стол рабочий, где трехлетний ребенок э, ползает, в этом случае он ее туда не положит. Потому что мы его привязаны к более высокой ответственности. Поэтому э, здесь вот знание прав своих, и не говоря об отношениях, когда вот люди начинают, что, ну ты что, мне не доверяешь? типа Столько лет вместе работаем. Нет, я тебе доверяю ты себе доверяешь, я не доверяю обстоятельствам. Давай мы обстоятельства зафиксируем, понимаете? Ну не И привыкли в... они обстоятельства ты... фиксировать, получается, знаешь? Не никогда не делали. И это для них это лишняя головная боль. Написать это же надо, написать бланк составить. Мне позвонили сказали, заказ, 30 штук, сними свадьбу. И я такой, ну, знаете, вот нужно составить документы, вы, я сейчас вышлю вам копию, вы ознакомьтесь, подписали. Я что говорю? Я сразу говорю, да, окей, да, бегу. И я даже не думаю а, о том, чтобы принести им договор. А иногда это, знаешь, какое-то неловкое состояние вызывает, что я сейчас человеку а, предложу договор подписать, это же вроде его инициатива. Вот это внутреннее стеснение, оно фактически мешает, получается. А это почему? Это у нас этики нету такой или что? Uh -huh. Ты знаешь, как человек, который начинает сомневаться в другом человеке, невзирая на свои отношения, только потому, что вторая сторона предложила ему какие-то условия зафиксировать, это не есть настоящие приятельские отношения и дружеские отношения. Это есть отношения, когда человек просто говорит о своем внутреннем эго, его обидели. Угу. Он, если профессионал, Задели, он, да, вот эти, конечно, конечно он, если профессионал он абстрагируется от этого. Он подпишет, если он в себе уверен, он подпишет правильный, я не говорю что, что угодно, он подпишет правильный документ и, невзирая на это, исполнит свои обязательства, и а также будет дружить. Вот это очень важно. И у людей начинают, а что ты как бы не доверяешь, да? То есть я вот оказываю юридические услуги, допустим, у меня есть некий критерий, да, там по Москве до 300 тысяч рублей я не заключаю договор. Но я не заключаю не с точки зрения доверия, недоверия, а с точки зрения так скажем, юридических тонкостей, да, там налогообложения, там и так далее, и mm -hmm. так далее. Да, вот здесь вот это критерий мой. Почему? Потому что есть финансовый критерий. Если у фотографа, там, видеографа или у любого профессионала есть такой критерий, почему он это не хочет делать, он должен второй стороне объяснить. А не потому, что я просто обижаюсь. Что это? Ты что, мне не доверяешь? Да мы тебе доверяем. А дальше-то что? А вдруг? Понимаешь? И здесь как раз тот случай, когда начинаются потом юридические траты. То есть ну вот, да. Вот они. То есть... После того, как с него пытаются взыскать 2,5 миллиона, он ходит и говорит, а вот как так? А тогда уже дружба пропадает, тогда не забывают, и вот тогда из друга мгновенно превращается в врага. Почему? Потому что они не зафиксировали. хорошая практика когда я вот одного еврея научился вот он занимается ресторанным бизнесом к нему пришли два двое дяденек и говорят хотим открыть ресторан он говорит, секунду приглашает помощницу просто в кабинет свой Открывает ноутбук, говорит, фиксируй. Что вы хотите? Мы хотим открыть ресторан. Какой ресторан? Протокол. Большой. Такой-то, такой-то. Он задает вопрос. Денежные средства есть? Денежные средства есть. И к другу пришли, да, такие? То есть к другу пришли, понял? Он все фиксирует, есть протокол. В ходе беседы, Там на 35-й минуту он задает вопрос. Если мы там экстренно будем, допустим, начнем строительство, где вы возьмете денег? Это безнал, это кредит или кэш. Да, Как? Как? Когда уже пошли серьезные, правильные вопросы на самом первом этапе, все, люди слились, им и ресторан не захотелось строить. Понимаешь? А он обезопасил себя, потому что эти вопросы возникли бы через месяц или через два в ходе исполнения своих обязательств. Понимаешь? То есть вот это он зафиксировал, он зафиксирован протоколом, это не договор. Просто протоколом для того, чтобы когда-то, если пошел какой-то неправильный движ, он мог бы сказать, ребята, а ко мне офис Нет, офис просто не Просто кто хотите. о чем говорил? Конечно. Это, кстати, ре... очень интересно. Ребя... Э... Я применяю. Очень это круто. очень круто. Это невероятно круто. У меня там девочка сидит и печатает. Я говорю, какой у вас бракоразводный процесс? Что вы хотите? У мужа хочу то-то, то-то забрать. Фиксируйте. Как вы будете оплачивать? Вот так, вот так. Все, фиксируйте. Она сидит, да, то есть вроде бы не договор, вроде бы непонятно что, но уже есть протокол. С точки зрения убеждения, это же прикольно когда Муса, допустим, скажет, слушайте, стопе, я ничего нового не написал, лишнего не написал. Ты просто ознакомься со своими словами. Я доверяю твоему устному слову, но я его просто зафиксировал. Я, если Муса что-то дополнительное туда докинул, понимаешь, по эмоциональным рассуждениям, по предположениям каким-то, на это можно и сказать, Муса, ты что, понимаешь? А тогда, когда Муса зафиксировал только то, что было сказано в ходе встречи или переговоров, да? рабочей встречи, то, конечно, мусоправ. То есть, это предусмотрительность. У нас есть в юриспруденции, вот я работал следовательно в Следственном комитете при прокуратуре, да? то есть, у нас есть понятие пресечения преступлений и выявления. Вот на сегодняшний день вся Российская Федерация не занимается пресечением, она занимается выявлением. Где-то кого-то убили, да, раскроют 5 секунд, нет сомнения. Ну, там, угу. за исключением некоторых там да, темных дел, раскроют. А какую профилактику провели, чтобы этого преступления не было? Какую беседу с потенциальным преступником провели, чтобы он этого не совершал? Или беседу с потенциальной жертвой, которая провоцировала его, или которой провоцировал. Где эта профилактика? Понимаешь, вот этого у нас нет. Юриспруденция вся построена на то, чтобы было предупреждение. И вот если мы говорим о Мусе, который взял и зафиксировал, он же предусмотрел, он же делает шаги, чтобы не было конфликта, чтобы не было судебных тяжб и чтобы не было юридических расходов. А Только может риск... это быть от неумения отделять личное от рабочего? Но я вообще эту категорию не отношу к профессионалам. То есть профессионал, он должен быть профессионал безусловно. Это мы говорим сейчас о друзьях, допустим. Конечно. Да? Друзья, ты понимаешь, я вот то, что вам рассказал, это тоже друг. Он по отношению к друзьям так поступил. Потому что его научил так папа. Его общество, его круг общения, в котором он, так скажем, трется, его научили вот так вот. Очень интересно мне, и я просто убежден, что мы все тоже интересно. как запустить процесс по извлечению средств за использование твоих видео или контента. Угу. Угу. Авторских прав. Авторских прав. А, рассказываю, это очень легко, это невероятно прибыльно. Если бы у меня была команда, я бы этим делом занимался. Если убрать, с точки зрения, если убрать мораль, оставить бизнес, шикарная модель зарабатывать на авторском праве. В качестве практики могу рассказать очень уникальный случай, что два года тому назад был бум по ждунам. Помните, да, ждуны? Везде все-все. Одна российская компания за, не запатентовала, запатентовала девчонка с Великобритании ее, а российская получила по лицензионному договору Этого возможность персонажа. использовать. Да. И эта компания вздрючила мегафон, за то, что они использовали на тот момент, когда был бум, на главном сайте Ждуна, а потом они там разобрались между собой, ну, суммы были немаленькие. В итоге ко мне обращается мой клиент. И говорит, во-первых, было не так. Он сначала, ну мы с ним очень хорошо дружим, он мне звонит, он говорит, у него там в одном из общепитов, он говорит, слушай, смотри, у меня ждуны какие классные сидят. А там действительно прикольно, ты приходишь обедать на бизнес-ланч, у тебя там, собственно, ты пришел один без коллеги, и там в твой рост сидит ждун напротив. Столик такой один на один, да, на рандеву, и ждун сидит. И там по селфицам можно, угорать можно, ну, такие прям вот. В тот момент, когда был хайп. Проходит полтора года, он мне звонит и говорит, слушай, говорит, pues, вот такая-то -такая компания на нас суд подала. Я говорю, и что? Просит 7 миллионов 200. 000. Я говорю, за что? За то, что э -э, мы одного ждуна купили. То есть компания, она специально э -э, гоняет по Москве и выбирает места, где эти ждуны... Продаются, рассажены, где просто висят фотографии. За да? то, что купили? Да. Mm -hmm. Теперь, они находят объект, когда выходят, я, я столько лайфхаков рассказываю, это просто капец, серьезно. Выходят на улицу, о, перед, перед чем как выйти на улицу, уголок потребителя. Они смотрят, ага, -а, ООО «Рога и копыта», к примеру, юридический адрес то-то, то-то, то-то, то Я то -то. просто за 30% могу еще пару мест указать. Да. То есть выясняют. В каком заведении этот ждун, к примеру, мы сейчас просто говорим о заведении, это может быть бизнес-конференция, это может что угодно. В каком месте этот ждун и кому принадлежит это место? Приходит в контору, совещание, слушайте, вот мы сегодня нашли 10 объектов. У них юристы проверяют, из 10 объектов 7 объектов живых, из серии того, что расчетные счета хороший, оборот хорошие, хорошие. Mm. то есть есть что взыскать. Три отсеивают, семь оставляют этим агентам, которые получили, каких то там бабла дают или говорят все, что а, взыщем, оттуда проценты получатся, то есть налажена система. Таким образом, приходит, значит, в общепит моего друга, смотрят, жду. ну Хороший ресторан. Ресторан заходит, видит ждуна, все, как бы сделали анализ, все хорошо. На следующий день приходит два человека, один садится в угол, другой садится здесь с девчонкой. И, то есть, трое, да, а он говорит, а вы можете продать ждуна, говорит? Официант говорит, ну, как бы, что не сделаешь ради гостя? Вот это очень важный момент. Угу. То есть, продажами ждунов мои доверители не занимались. Это просто тупо ресторан, да? Там пять ждунов, собственно, сидят над диванами. И говорит, ну продайте, что вам, сложно, что ли? Ну, сколько стоит, мы заплатим из этой серии. Ну, она идет к менеджеру и говорит: здрасте, здрасте, хочу, говорит, этот вот ждуна продать. Очень просит гость, говорит, что делать? Он говорит, да я не знаю, за сколько даже мы его купили. Говорит. Ну там что-то куда-то звонит, говорит, ну да, мы там купили, где-то на садоводе, его там за 5 тысяч. Говорит, ну, давай, что, за 8 продадим, ну, давай. Продают, чек, выписывают еще. Все, купили, все. Тот там снимает, сидит. Снимает все, потом этот телефон достает, все купили, чеки все есть, еще на телефон официантку снимает. Говорит, слушайте, а сколько вы, говорит, уже думал здесь продаете? Полгода, говорит, уже где-то продаем. А сама дуреха там две недели работает. Откуда ты знаешь? Я молчи, нет. Взяла на камеру, сказала. Ну и все, упаковали, все дела. Через неделю прилетает претензия. Здрасте, мордасти, Вот у нас там лицензионный, лицензионный договор с автором по Ждунам с Великобритании, 3 10 -е. Не хотите ли вы нам отгрузить бабло? Миллион. Ну, естественно, мои друзья и его команда восприняли это, ну, что это? Ничего. А сумма от балды называется? Сейчас я тебе про сумму расскажу, это вообще отдельная история. Это как раз многие ответы на твои вопросы. Они выкатывают лям и говорят, ну, если вы такие хорошие ребята и классные завтра заплатите, то, может, и полмиллиона. А так подаем в суд, типа. А в суд подадим на 5 миллионов. Ну, естественно, все что-то всерьез не восприняли, идите к черту, говорят. Выкатывают иск регистрирует иск теперь что у нас говорит закон а если я с мусой зак заключил лицензионный договор да, на оказание каких-то услуг и он мне в год допустим платит там 2 миллиона рублей в год и если бы я поймал что поймал что петька этим же делом занимается но лицензионного договора не то применяется аналогия вот того договора который существует и плюс в два раза штраф Угу. То есть не два мульта, а четыре. А Нет, это все это идет все тебе. той компанией, да, которая там зарабатывает на этом. В итоге они в суд притаранивают на 2 миллиона 600 тысяч договор, что с некой компанией они там это, договорные отношения 2 миллиона 600. 000. Поэтому применяем аналогию 2 миллиона 600 умножаем на 2, 5 миллионов 200. 000. И плюс уточняются выски. У нас есть еще один договор э, по массовой демонстрации. Этого ждуна с другой организации, которая нам платит в год 900 тысяч. В два раза больше это 1 миллион 800. 000. И вот, пожалуйста, 5200 плюс 1 миллион 800 за одного ждуна нас 7 миллионов. Ну, захожу, значит, в процесс. Опять в лайфхак сейчас. рассказываю, Раскрываю секрет. Я говорю, уважаемый суд, говорю, мы не извлекаем прибыль с этого. Мы понимаем, что 135 дел есть подобных да, там в России, а кого-то там в детском мире берут коммерсов, да, там кто, кто где, короче, кто реально торгует этими игрушками, мягкими игрушками, или торгует плакатами там, и так далее, и так далее. Я говорю, мы действительно признаем, что мы продали, а куда денешься, а чеки есть, все есть. Мы, говорю, признаем, но мы признаем разовую продажу мы просто один раз продали. К нам нельзя применять практику, что мы систематически продавали зарабатывали на этом деньги. Прошу применить в отношении нас именно разовую продажу. Мы все признаем. И вот сколько эксперт скажет, сколько нарушено, насколько нарушили мы чужое право. Мы это заплатим 200, 300, тысяч тысяч, 10 тысяч, неважно. Но это не 7 миллионов рублей. В части массовой демонстрации, говорю, у нас говорю, есть документы, что официант работал две недели, и ему не было известно обстоятельств, что мы полгода этим делом, делом занимаемся или две недели, собственно, у нас висит это, да. То есть я разбил э, это дело. Разбил это дело, сейчас у нас скоро будет решение. Я полагаю, что там решение будет в нашу пользу, но это опять предположение, да? как бы не получилось так. Но тем не менее, я понимаю, что почему предположение, потому что суд действительно назначил экспертизу и задал эксперту вот те вопросы, сколько стоит разовая продажа. Вот разовая продажа будет столько-то, столько-то. Любое авторское... Произведение должно быть зарегистрировано. Ты можешь сколько угодно говорить о том, что ты автор, но если ты его не зарегистрировал, очень сложно тебе будет доказать. Другое дело, когда появился другой автор, который после тебя на твоей идее сделал контент. И говорит, что я владелец. И ты здесь через суд можешь доказать, что в свое время я сидел с такими-то ребятами, черкал, и вот у нас есть такие то вот переписки, и, такая, и так далее. доказательства, что не он является автором, а являюсь автором я. Тогда ты закрепляешь за собой это. Но у нас самая плохая практика в том, что очень много зареги зарегистрированных патентов, очень много людей, кто заявил о своем «я», как авторы, но они его не применяют. Не применяют, потому что у них нет команды и нет желания. Другое дело, когда ты конкретно защищаешь свой товарный знак. Понимаешь, чопон понту ты там 10 месяцев ждал основной экспертизы в Роспатенте, когда тебе выдали, что там, я не знаю, такой-то предмет такого-то цвета с такой-то надписью, он принадлежит как авторская тебе. Ты 10 месяцев ждал, ты тратился на это и так далее. И вот он у тебя где-то, этот документ лежит, и ты такой сидишь, когда же мне это соизволится все же применить. Другое дело, вот когда можно на этом даже заработать. Поэтому мероприятие места массовые скопления и переплетение маркетинга с авторством. Да, вот тогда можно очень неплохо заработать денег. Если мы берем сторону автора, если мы берем ту сторону, которая применяла это, если на Не этих закон. мероприятиях используется их музыка, их картинки, mm. ты про это имеешь Да, конечно. Но это все нужно э, зарегистрировать. Uh, у меня был случай на одном из телеканалов, я принимал участие косвенно в деле Филиппа Киркорова и Диди Мурани, французского композитора. Вот это по авторскому праву, это была очень интересная практика. И представители Диди Мурани сделали экспертизу, в которой, во-первых... Эксперт давал заключение, насколько похожа песня, мелодия песни Филиппа Киркорова «А я и не знал, что любовь может быть жестокой» да, да, да. совпадает с мелодией Ди, Диде Мурани, который там в бородатые времена когда-то он написал. Вот смотри, сам, сам, прикол, сам прикол заключался в том, что эксперт умудрился как-то, почему как-то, потому что я не эксперт, то есть юрист и эксперт разные люди, да, как-то умудрился вычленить, за 8 лет концертной программы Филиппа Бедросовича, исполнение именно этой песни, сколько он заработал? Соответственно, сколько не дозаработал типа ДД Мурани? За 8 лет. За 8 лет. Причем, обращая ваше внимание, да, то есть за 8 лет не просто он ходил, там, заход, зашел в ДК Мир и исполняет эту песню. Он приезжает в города. Большие, так скажем, большую сцену собирает. У него же целый альбом, 10-15 песен, к примеру, и оттуда лишь одна песня. И с одной концертной программы, допустим, он там приехал в Красноярске, собрал там 3 миллиона рублей. Как вообще можно доказать, из этих трех миллионов сколько принесла эта песня? Это мы говорим про один концерт. Кассу, получается, считаю. Конечно. То есть все концерты как? Как, во-первых, известные эксперты были все концерты. Да? То есть и вот они сделали эту экспертизу. Самое большое, самое большое разочарование, что я с этой экспертизой не ознакомился вот так вот. То есть это я сейчас вам говорю со слов. Со слов представителя Диде Рани, с которым мы там, скажем, бились за честь и достоинство Филиппа Бедросовича. Я качал за нашего Киркорова. Я говорю... Ну, по-любому его песня. Я говорю, вы что, говорили, чтобы он, говорю, занимался плагиатом. Хоть раз это было, говорю. В нашей стране хоть раз это было вообще. вот. Какой был результат этого спора, я не помню. Это прошло уже года, наверное, 3-4. Но сам инцидент, он был прикольный. И вот этот эксперт, если она, почему, если я действительно не знаю, да, если эта экспертиза устоялась и действительно, Диди Мурани выиграл на основании этой экспертизы, то это крутое доказательство нарушения авторских прав. Я не говорю сейчас про Мурани, я не говорю сейчас про Киркор, я вам просто рассказал историю, где была очень хорошая доказательная база. Как они доказывали? Поэтому, если мы говорим... Что, что... использовать своих доказательства, Конечно. Если мы говорим о том, как мы будем доказывать с вами, если мы увидим, что кто-то наши права нарушил, помимо того, что мы зафиксировали где-то в бородатые времена, да, то есть свое, свое авторство, как это будем использовать, понимаешь? И тут прийти на мероприятие, где выставлены, так скажем, какие-нибудь билборды, Изображение. притискать, а вы знаете, вот только то-то, то-то, мы вас накажем. А если ты не зафиксировал, есть нет доказательств, что ты действительно это сам увидел mm. и что они используют, то это тщетно. И вот если мы говорим о юриспруденции, вот понимаете, если авторское право, мы понимаем, что оно есть, мы понимаем, что оно нам, мы четко должны понимать, как его еще преподнести в суд как доказать, что было использовано. Более того, фраза «использовали авторское изображение в маркетинговых целях». Иди еще докажи, что они извлекали из этого прибыль. То есть докажи, что то мероприятие, какая-то конференция проходила, и они извлекали. Может, это еще благотворительная было. может, там рубля никто не получил, а наоборот, там все тратились, грубо говоря. Там тонкостью очень много, но в части вот этих вот контентов, социальных сетей и так далее, это, конечно, очень сложно разобраться. Я знаю одно, что социальные сети, в которых больше миллиона подписчиков на аккаунте, это являются по закону средства массовой информации. И вот наши автоматически. автоматически и блогеров, и публичных личностей, у которых... Подписчиков свыше миллиона, закон обязывает их зарегистрировать себя как СМИ. И вот, к примеру, если, допустим, я там со своей маленькой аудиторией что-то сказал, это расценивается как личное мнение, допустим, да, то там, где блогер, у которого там 2-3 миллиона подписчиков, если он высказал свое мнение, его мнение расценивается как СМИ уже. И вот тогда, если мы говорим о моем случае, если тяжелее, допустим, меня заблокировать, это же нужно еще убедить, <связь> так скажем, владельцы инстаграм что я действительно там что-то что что там нарушаю да там какие-то правила и несу какую-то угрозу то в СМИ это гораздо легче потому что это изначально СМИ средством массовой информации то есть у них изначально идет посыл чтобы что-то кого-то информировать mm -hmm. то есть допустим если я выкладываю в своем аккаунте что-то про личную жизнь или про юриспруденцию то есть это Информация только моей, моего круга какого-то, да, и ко мне мои близкие подписаны. А если мы говорим о СМИ, к нему приковано внимание даже людей, которые не имеют прямое отношение к этому, назови владельца аккаунта. Я что хотел вот, э, узнать? Вот мы же делали по сути, делаем проект, да, э, в плане авторского права тоже. А есть такое понятие, кому принадлежат религиозные тексты? Ну, конечно, я не могу сказать. Нет? Я думаю, что нет. Если мы говорим о мнении, а не о утверждении, я считаю, что нет. Во-первых, если мы говорим о религиозных текстах, неважно, это мусульманство да, или православие, это ведь далеко в прошлое можно уходить. Кто вообще создавал? Да? Почему... почему Коран, допустим, на арабский, да, там, какие арабские буквы? Почему арабские буквы, да, то есть откуда все создалось? Конечно, это к религиозным деятелям больше вопрос, да, когда все создавалось и кто был родоначальником всего этого. Ну, тут Вы, больше касательно выражения где-то запатентовать. Не исключаю, конечно, но чтобы все было под запретом и под авторством, это, конечно... Надо. Тут, во-первых, касается трудов научных, но ну, смысловой перевод – это тоже некий научный труд же, может быть? Да. да вот. Слово перевод – это да. Это, это деятельность рук, ума человека да. или либо группа людей. Это, получается, его авторская собственность. А... Да. да, да. А, есть, кстати, чтения, да. Это... Использование. <связывание> вот мы говорим об использовании. То есть у нас есть автор. И у нас есть, как ты говоришь, стец. То есть у нас есть человек, который это воспроизводит. Mm -hmm. У нас право на воспроизведение должно быть э, получено от автора. Mm -hmm. То есть, да, действительно. От, 10... от, а от автора или а а автор... да, от того, кто нажал кнопку рек? Нет, от автора. А это было массовое мероприятие. Смотри, от того, кто нажал кнопку РЕК, мало что зависит от того, кто нажал на кнопку РЕК, он является лишь исполнителем. Лишь исполнителем в своей деятельности, да, то есть он по заданию, по э, м -м, рабочему, о, извиняюсь, по профессиональной деятельности нажимает этот «рэк», он отношения к этому, допустим, не имеет. А вот тот человек, который это воспроизводит, воспроизводит, он несет ответственность. То есть я ни разу не слышал и не видел, чтобы к ответственности, не гражданская ответственность, там, финансовая ответственности, привлекли ли э, как, этот, видеографа или фотографа какого-нибудь блогера, то есть такого не бывает. Мы говорим о том, кто это применяет никто э, снимает, а да, кто применяет. Если мы сейчас говорим об этом, м, допустим, там, на Арбате, помнишь, там блогеры что-то выскочили, перекрыли Арбат и так, далее, и так далее. Вы представляете, если бы к административной ответственности привлекали э, самых видеографов. То, только здесь нужно не передергивать. Если видеограф нарушил и действительно вышел э, в рамках закон, этот, э, за рамки закона на дорогу и помешал движению, то он будет нести такую же ответственность как и блогер. То есть способ получения материала. Да, конечно. А если он со стороны на тротуаре просто снимал и исполнял свои э, обязанности просто да, по договоренности, по договору какому-то, то какие к нему вопросы, пожалуйста, привлекайте блогеров. То же самое, если мы проводим аналогию, да если мы знаем, что текст чужой. Э, Человека-звукаря, который настраивает петлички, его нельзя привлечь к какой-либо ответственности, потому что он не для себя, а для кого-то это настраивает. А вот тот, кто это воспроизводит и в дальнейшем где-то распространяет да, там в социальных сетях, или нет, ему, к нему, конечно, есть вопросы. А насколько ты имел право? воспроизвести это. То есть технических работников, да и слава Богу, что невозможно привлечь. Это вообще отдельная каста профессионалов, которые либо тебе дают красивую картинку, красивый звук, либо нет. Либо у них этот дар есть, либо у них из одного места… Нет, например, но в этом стоит. вопросе я имела в виду, допустим, Валерий Федорович Плотников, известный фотограф, да, который наших всех звезд фотографирует, он нажимает в данном случае «рек», и он является автором этих фотографий. Не те люди, которые на фотографии… А Нет. права принадлежат? Это, это, это спорный вопрос, я тебе так скажу. Если он, во-первых, начнем с того, эти звезды на какое мероприятие пришли, с какой целью, начнем с этого. Если люди пришли на фотосессию, и его, фотограф использует этот материал в дальнейшем для личных целей. В том числе то... заработка. В том числе заработка, то он должен получить соглашение от тех людей, которых он фотографирует или снимает. Понимаешь, если мы говорим: ну, это как бы по-правильному, по юридическому, по протокольному: если звезда пришла на общественное мероприятие какое-то корпоратив какой-то, к примеру, и договоренности с фотографом нет, что он ее снимает, то в данном случае она заведомо предполагала, что она находится в общественном месте и предполагала, что кто-то может ее сфотографировать. Но это не значит, что фотограф может использовать это где хочет, то, что он в общественном месте сфотографировал. Согласие лица, оно в любом случае нужно. Фотографы, конечно, передергивают ситуацию, вот то, о чем я с тобой говорил, да, о том, что я являюсь автором этой фотки. Хорошо, ты являешься автором. А кто на фотке-то изображен? На фотке. Одно дело, твоя мама изображена, да, другое дело, как бы, Сергей Зверев. Ты, ты, ты что изготовил? И это, и это изготовил. У него на свои права есть права, у твоей мамы на свои права, у тебя на свои права, у твоих близких на своих правах, или у твоих друзей, друга твоего, да, на себя. И здесь нельзя говорить о том, что он прав однозначно. Конечно, нужно в ситуации разобраться. Во-первых, где были эти сделаны фотки? Во-вторых, были ли согласия? И кто вообще э, начал этот вопрос поднимать? Потому что э, суть мне примерно ясна. Примерно ясна. Есть звезда. Профессиональный фотограф ее сфотографировал, и потом где-то, собственно, кто-то другой использовал в интернете, дернул, и фотограф предъявляет свои права и говорит, слушай это я автор этих фотографий. Я понимаю, о чем я говорю, но здесь еще нужно понимать, кто, откуда он взял вообще эти фотографии сам, с какого он места это все взял, понимаешь? Как? Угу. Да, действительно, перед тем, кто использовал, приоритетное право у этого фотографа, конечно. А об этом и не стоит спорить. Действительно, этот фотограф является как бы приоритетным в праве, чем тот. Тот вообще ничего не сделал, чтобы добиться фотографии, за исключением того, что он пиратским путем скачался в интернете. А этот, да, он приложил усилия. Были какие-то договоренности, можно звездой. Получается, что э, лучше э, взять и подписать договор с тем человеком, которого ты снимаешь? Не лучше. Не лучше, потому что любому э, гостю, говорит, да, когда идите нафиг, я не хочу любому гостю, как вот ровно ты подойдешь, он скажет идите нафиг, я сегодня кайфую, отдыхаю. Это первое. Второе, даже если тот гость скажет да, он уже будет ходить и думать, что он что-то обязан, и он не, не даст да. ту эмоцию, за которую. А охотится, если постановочная фотограф. история, как ты говоришь, фотосессия, постановочная история, студийная история. Ну, Запланированная да, история. Да, нужно посмотреть, какой там у нее договор. Вообще, конечно, нужно согласие получать. То есть, здесь э, у этого фотографа даже право должно быть, право-то отчуждается временно, навсегда и так далее. Да? То есть э, все вот эти вот скандальные истории Фадеевские, Блэкстара, кто как уходит, там же все вопросы вокруг авторского права. Кто является автором, кто написал, кто кому эти права давал, кому принадлежит это право и так далее, и так далее. Понимаешь? И тогда, когда ты предъявляешь и говоришь, что право принадлежит мне, ты сначала докажи, что оно действительно тебе принадлежит. Как ты можешь предъявлять претензии тому человеку, который э, этот скачал где-то? Вообще в юриспруденции это э, называется ненадлежащий истец. То есть кто ты, что предъявляет? Ты сначала обоснуй, что ты – это ты, что у тебя есть все права чтобы предъявлять тем, вот если ты доказал, действительно, тогда можно уже говорить с ним, а ты еще сам должен доказать. Вот если звезда какая-то напрямую уже, без минуя каких-то фотографов, да, напрямую говорит тому типу, который скачал и билборд на, у себя на свадьбе повесил, да, то вот он, конечно, может задать вопрос, с херали? Что нас связывает, старик? <смех> Понимаешь? Вот, поэтому здесь <смех> моя любовь к здесь, тебе. Здесь, у меня было в практике такое. У меня было, мне чё, это чуваки там что-то у моего клиентов пытались сайт заблокировать. В роскомнадзор жаловались о том, что э, этот сайт нарушает авторские права и так далее и так далее. Я э, написал им ответ я говорю, «Вы, вы говорю, представьте документы, что вы являетесь правообладателем вообще. То есть вы кто, чтобы нам предъявлять? Вы сначала докажите, что вы кто-то. Конечно, мы примем меры, реагирования. Что петух это петух? Что, что петух, петух это петух, да. Скорее в зависимости от обстоятельств, при которых ты говоришь, что ты петух, да. Слушай, но даже когда я записываю с кем-то интервью, он участвуя в этом интервью, получается соглашается на это интервью, а потом он скажет: "Слушай, я передумал". А что в договоре написано? Ну вот в этом случае надо подписывать договор, когда. А то, что он передумал? Нет, по, по поводу того, что записывать интервью и заключать договор. Смотри, договор, он в чем и прикол этого договора. Какая-то часть договора может говорить о том, что я соглашаюсь, чтобы меня снимали. Вторая часть договора говорит о том, что я соглашаюсь, чтобы это распространяли и использовали. Все зависит от того, какие условия договора. То есть можно прийти на фотосессию, вообще, если реально фотограф глупый и не совсем понимает, да, можно прийти на фотосессию, отфоткаться два с половиной часа, подписать документ о том, что он разрешает себя фоткать, развернуться и уйти. Фотограф спокойно начинает это использовать или видеоматериал где-то использовать. И он не понимает до конца, что ему разрешение дали только на съемку. Я разрешаю меня снимать, я разрешаю меня фотографировать, но я тебе не давал разрешения, чтобы ты использовал это, mm -hmm. понимаешь? Там очень много тонкостей, то есть использование в каком, в каких целях, благотворительных целях, целях маркетингов, целях а если заработка. А договора? Ну если не заключил, то как ты докажешь, что авторские права? Конечно, вот здесь вот очень важный момент и, в принципе, задаешь хороший вопрос, потому что был случай, когда я там представлял интересы в суде одного парня, он был публичной личностью, и когда Прошел один из телеканалов его снимать на, рабочую, на рабочее место, ну, это там типа разоблачением заниматься. Он в суде стоял и говорил о том, что я не давал согласия на съемку вообще на съемку. Мы не говорим о реализации. Мы говорим о съемке. Так суд что сказал? Суд говорит: послушайте, ребят, вас не дома снимали? Нет. В, об... в общественном месте? Да, работает общественное место, да. Вас сняли? Сняли. Кто снял? Журналист. На основании чего? На основании закона о средствах массовой информации. Поэтому сняли вас законно, показали вас законно. И в этом сюжете его обвиняли в правонарушениях. А вот обвинение вас в чем-либо – это уже совсем другое. Это чуть-чуть другая статья. Это защита чести и достоинств. И даже, чтобы ты понимал, даже иск и даже сам процесс поделился на две части. Понимаешь, И правильный судья он всегда растолкует. У нас просто система судебной власти настолько загружена, что они ничего не разъясняют гражданам не потому, что не хотят, потому что не хватает физически времени. Они просто говорят, закройте дверь, обращайтесь к юристам, все. А юристы подхватывают этого тепленького клиента, который проиграл, и говорят, да, суды такие, все такие, сейчас я тебе помогу. Понимаешь? И вот в этом суде было разъяснено, вы оспариваете сам факт, того, что вас снимали, нет. Вас снимали, да? Вы дома были, нет? Ну, короче, вот так, распидалился и говорит, ну, как бы да, по защите чести и достоинства давайте рассмотрим. Перешли во вторую часть. Он рассказал, и здесь огромное спасибо таким вот профессионалам, которые не парили вообще никому голову, они сразу на своем процессе, потому что он хозяин процесса. Не юрист, не мой доверитель, а судья – хозяин своего процесса. И если он хочет порядка, и если он не хочет, чтобы полгода судились чтобы у него, не он демагогию. четко расскажет, он, он без протокола расскажет, он просто скажет, ребят, я вам просто одну вещь объясню, мы, мы, мы что оспариваем, понимаешь? Очень много бывает случаев, когда в коридор выходит э, юрист и говорит, я вам сейчас докажу, что вы, э, там, собственно, вот это, вот это да, там, сделал ваш доверите". Я говорю, а зачем доказывать, если мы это признаем? Вы себе ответьте сначала. И он заходит в суд и начинает там, он, там у него э, мероприятие на 2-3 минуты по рассказу. Я просто вот так вот, да, нарушая процесс, просто вякаю, уважаемый суд, мы это не оспариваем. Суд сразу на него смотрит, присядьте. Вы что, доказываете то, что уже доказано, или у вас просто пыль в глаза перед своим клиентом, что вы хорошо работаете? Очень много тонкостей, и вот по нарушению, конечно, нужно понимать, что хотим доказать, какие последствия. Очень важны же последствия. Моральный вред у нас в России вообще, почему говорю в России, потому что мы знаем зарубежную практику, да, если там в микроволновке, на микроволновке не было написано, что там можно миллион долларов взыскать, у нас нет. Сын умер от дорожно-транспортного происшествия. Иди докажи, что тебе 200 тысяч в качестве морального вреда можно присудить. Иди докажи. Ну, утрирую, Да, утрирую, действительно. Ну, в целом я говорю, да. То есть, иди докажи. По договору, вот фотографы. Вот фотограф. Взял, не явился. Или взял, явился, отснял всю свадьбу, свалил, все. И говорит, не, не заплачу, да? Иди в суд. Приходишь в суд, иди докажи, что это мероприятие действительно для тебя было очень важным. Иди докажи, что это было единственным праздником в твоей жизни. Иди докажи, что от этого о наличии или отсутствия фотографий зависит твое настроение и твоя семейная жизнь. Не докажешь? Никуда. Да будут еще у тебя, суд скажет, таких, Понимаешь, как он. И, и, и, и вот если ты заявишь полмиллиона в виде что. Штрафа, да? Ну, не штрафа, а морального а взыскания. Mm. Все, ты должен порваться в суде, чтобы доказать, почему. Нету такого, чтобы, ага, фотограф не вышел, да, ну, действительно, свадьба такая, ну, как бы, это да. А что нет? Ну, 300 тысяч там взыскал или 500.